Вот мы приехали туда, и тут я с удивлением обнаружил, что я забыл дома концертные штаны и произнес фразу э, сакраментально, которую Георгий Нанаш повторил трижды. Приступ был серьезный, но правда у него тут же загорелись глазалка. О, кажется, получились стихи. Стихи действительно получились. диадиз, ты не пользуешься, равно вот этот это диадиз пользуется самой большой популярностью. Я очень не люблю коричневые брюки, я очень не люблю коричневые брюки, я очень не люблю коричневые брюки, у них власница зад и пятна брюнок. За что же мне любить коричневые брюки? За что же мне любить коричневые брюки? Да я и не люблю. Горичневые брюки и в целом не люблю горичливых штанов, но недоведь свою, сумею превозмочья, но недовезь свою, суммею в превозмочья, но ненависть свою, сумею в превозмочку, На пяли к себе по самую по грудь, И вы не горя, сегодняшнее я ночью, и вы этого не голять, сегодняшнее я ночью, и в этом не гулять, сегодняшнее я ночью На танцы в них приду, и девки все помрут.